Открыть! Давай, давай, давай, нет, вот! What's up, То есть... Бро! Я в У нас тоже! прямо! Давай, просто брат. прямо! Хм? На дистанцию тримаем! Потом... Сейчас видай! власти просяда на секунду почекаю группу Здорово. это может человек 200 да ты пишна ты да пишна да хорошо еврит дозывали да да да, да, да, да. Огур Я... а, вот Пацаны, давайте двое пішли Я с ротом. давайте Питягуйте вперед Это наша территория, все нормально О! О Ой, что это стартит? Рухаемся! Так, стопом... Да пизда, ты да, там люди нахуй, куда? Сань! Куда? Сад. Куда? Давайте посмотрим давай, давай, вперед Туда направо или на лево? Направо или на лево? Чуть-чуть просуньте сейчас уточнение Куда направо или на лево? Нет! Нет! Направо или на лево сейчас? Давай, давай сни, дружки. Чё ебали таки? Там укоп одну сторону, давайте. Сюда давай. ну пойміть, нахуй, пиздуйте. Давай! Давай, раз, пошёл! Тебе надо закрепать на уши. Пацаны. Пошунься дальше чуть-чуть. Почему это у нас просто я не Бля! Жизнь! Положи!